Хорошо. Так, ну что, наверное, не буду я занимать ваше время, вы подошли все вовремя. Ну, тот, кто опоздал, но присоединиться, я думаю, что тоже поймет, о чем идет речь. Итак, добрый день еще раз, уважаемые наши участники вебинара. Меня зовут Фанис, я руководитель отдела строительства и мобильной станции по производству полистирол-бетона на объекте при заводе Пластблок. Хотел бы познакомить вас с нашим заводом, но необычно, а с помощью видео. Это ролик небольшой, но он, скажем так, охватывает абсолютно все, чем мы занимаемся, что мы выпускаем. Поэтому вот к вашему вниманию. Завод «Пластблок» производит стройматериалы в Уральском регионе уже более 12 лет. Предприятие гарантирует высокое качество продукции, использует самое передовое оборудование и высококачественные проверенные компоненты. Все производственные процессы сосредоточены на собственной большой территории. На производстве в качестве сырья используется полистирол-бетон, один из самых перспективных материалов из класса легких бетонов, который широко применяется в разных регионах по всей России. Пластблок теплее дерева, при этом не горит и не гниет. Он не боится воды и безопасен для здоровья человека, а также прост в использовании. Благодаря полистиролу достигается необходимая теплопроводность материала, за счет чего можно строить объекты без дополнительного утепления. Изменяя состав и содержание цемента, можно регулировать прочность и плотность изделий. Таким образом можно изготавливать продукцию с плотностью D300 для всех. Видов утепления и до плотности d 600 для несущих и ограждающих конструкций с прочностью марок от B1 до B3. Компания Plastblock выпускает широкую производственную линейку стройматериалов. Это стеновые блоки различных размеров и марок, изготовленные как по классической технологии, методом заливки формы, так и с помощью распиловки. Также завод производит блоки для внутренних перегородок, оконные и дверные перемычки, плиты перекрытия, товарный раствор полистиролбетона бетона и готовые стеновые панели.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 Также завод выпускает мегаблоки, это нечто среднее между стеновыми панелями и стандартными блоками. Их длина достигает 2 метров 135 миллиметров, высота 576, а толщина 380 миллиметров. Монтируются такие блоки необычно. Благодаря пазогребневой системе горизонтальные швы получаются герметичными, утеплять их не требуется. Как и штукатурить, блоки получены методом распиловки, поэтому у них ровные поверхности. А самое главное, применив крупный блок премиум класса из полистирол-бетона, можно Положить домик средних размеров буквально за 1-2 дня Раствор полистрел-бетона представлен на рынке в готовом виде Расфасованный в полиэтиленовые мешки И можно доставить 3-4 кубических метра готового раствора На расстоянии до 50 километров от завода Кроме того, пластблок обзавелся мобильной станцией, которая дает возможность изготавливать раствор полистиролбетона прямо на строящемся объекте, и неважно, на каком расстоянии от завода он находится. Не так давно на международной выставке Build Урал завод представил свою новую продукцию — линейку сухих смесей для приготовления полистиролбетона в домашних условиях. Варморокс предназначен для утепления, он битформ для стяжки пола, а Локрафт для монолитной заливки. Завод Плацблок не собирается останавливаться на достигнутом, ведь полистиролбетон дает массу возможностей и сложно даже предположить какие строительные материалы можно будет изготавливать из него в будущем так ну вот посмотрели вы наше видео тема нашего бинара это что такое полистирол бетон и правильное применение полистирол бетона в строительстве но начать бы я хотел с небольшой такой истории А, да, меня нету давайте я сейчас появлюсь вот он я появился а, ну, изначально человек строил из дерева, знают все прекрасно, но а, при появлении городов деревянных, да, иногда зачастую эти города сгорали дотла. И Понятно, что человек искал какой-то другой материал, и поэтому, наверное, появился кирпич, а потом и бетон. Но и на этом человек не остановился, то есть ему нужны были материалы, которые приближены к дереву, но при этом не горели, да. И начались поиски, то есть вместо, скажем, щебня и песка начали применять другой материал, более легкий и теплый. И пример тому очень много, скажем, там шлак, это шлакоблоки знаменитые, керамзит, керамзитоблоки, деревянные опилки, щипа и так далее. Я думаю, что у нас в стране до сих пор идут эти эксперименты, и они, думаю, что в ближайшее время и не закончатся. Но в середине 50-х годов прошлого столетия в Германии знаменитой фирмой Басов поступили все гениально просто. То есть они взяли в качестве наполнителя для бетона это самый легкий и самый теплый материал – это полистирол. И получился в общем-то уникальный материал – полистирол-бетон, который легче дерева, теплее дерева, но при этом не горит, не гниет. И вот не боится воды. Но все это видели вы в видео, я лишь только напомнил. Но у нас в стране этот, этим материалом заинтересовались 90-е годы. Но после указов правительства о применении энергосберегающих материалов в строительстве. И в Москве научно-исследовательский институт, в ней железобетон, который разрабатывает, скажем, ГОСТы Российской Федерации для строительных материалов, Обратили внимание на опыт этой фирмы. И при институте в 90-е годы был создан экспериментальный завод, на котором и производились испытания полиспетирового бетона. По результатам этих испытаний был разработан первый ГОСТ Российской Федерации в 1999 году. Вот. И эти испытания они по сей день происходят. И только по этой причине этот ГОСТ уже редактировался еще дважды. А второй гост появился в 2012 году и вот последний гост вышел в 2016 году почему ну по одной простой причине что полистирол бетон имеет не только уникальные свойства скажем да но и умеет усовершенствоваться ну, во-первых усовершенствуется сам полистирол то есть если в прошлом веке полистирол там пенопласт горел таким черным едким дымом то на сегодняшний момент, он не поддерживает огонь, он лишь только плавится при огне. Да? И по этой причине, скажем, вот уже в гости 2016 года полистиролбетон имеет, скажем, класс горючести НГ, это негорючий материал. Если в 99-м и в 2012 году он имел, там, скажем, класс горючести Г1, это трудно сгораемый материал, то вот при спецтехнологии производства, да, то можно получить полистирол-бетон марки НГ. Вот. Долговечность этого материала тоже увеличилась по сравнению с 1999 годом. Uh, уже в 2012 году в новой редакции uh, морозостойкость, скажем, полистирол-бетона марки D6, D600 достигает F300. А в 1999 он был F150 всего. Но, тем не менее, даже 150 – это тоже очень хороший результат. Uh, больше только у простого бетона. У него F500. Yeah. Я надеюсь, проектанты, строители это все понимают, да, вот эти все цифры. Так как это вот для них это вебинар идет. Для сравнения, скажем, пеноблок, строительный кирпич, газоблок, дерево, у них морозостойкость достигает F35. Я надеюсь, это тоже все знают. Только у автоклавного бетона, газобетона, он доходит до F100. То это декларируют, скажем, сами производители. Хотя в госте, по-моему, все-таки F75. Ну, может, я ошибаюсь. Вот, чтобы как-то, как сказать, чтобы я не был голословным, да, я хочу этот ГОСТ и показать вам. Вот он, ГОСТ последний, 2016 года. Он уже называется межгосударственный. Почему я это делаю? Просто наверняка ищут в интернете ГОСТ и попадают на 99 год. А там показатели совсем другие. Так вот, чтобы не быть голословным, во-первых, сам разработчик, кто? Это... Разработан акционерным обществом, научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт в ней «Железобетон». Вот то, о чем я вам говорил. Разработали они для Армении, Белоруссии, Киргизии и России. И вот покажу некоторые данные. Вот там уже кто-то задавал вопросы по впитываемости влаги или паропроницаемости. Вот сейчас мы это все и дело и посмотрим. То есть, это будет не из моих уст, а вы сами в этом убедитесь, скажем так. Вот, марка D600 по 2016 году идет F300. Даже посмотрите, марка D300, которую мы делаем для утепления, имеет морозостойкость F150. И что интересно, вот в этом госте, в отличие, скажем, от других гостов по Таким материалом, как пенобетон, газобетон и другим легким бетоном, да, у них нет вот этого столбика, предел прочности на растяжение. То есть у нас, э, у полистирол-бетона этот столбик имеется, эти показатели есть. То есть полистиролбетон – это единственный материал из легких бетонов, который может работать на изгиб. Ну и тут по прочности ничего тут удивительного нету. То есть э, D600 имеет марку B2.5 и так далее. Так, теперь по вот и тому вопросу по паропроницаемости, ну вот этот показатель он имеется, он примерно идентичен паропроницаемости дерева, но дерево поперек, когда идут волокна, они а когда вдоль, то есть вдоль там показатели другие, когда поперек они примерно идентичны вот показателям полистиролбетона. Но тут, смотрите, еще честность, скажем, вот этого ГОСТа заключается в том, что, скажем, вот такие показатели, как коэффициент теплопроводности в сухом виде есть, да, а также есть расчетные характеристики сборных изделий при условии эксплуатации А и эксплуатации Б. Я надеюсь, что профессионалы знают, какая география этих вот классов эксплуатации, да. В каких регионах применяется класс А и класс Б? Вот, впитываемость влаги от 3 до 4. Класс А, это как раз относится к нашему Уральскому региону. Но не везде, там северные районы, я знаю, что уже переход идет в класс Б. Коэффициент теплопроводности тоже при классе А, при классе Б. То есть, все это по-честному показано и рассказано. Так, ну, чтобы уже до конца, скажем, добить все мои предположение вот ГОСТ 16-го года и пожалуйста при спецтехнологии марка D300 по D600 имеет класс огнестойкости НГ. вот как-то так теперь я бы хотел э, вам показать э, сам этот институт как это сделать ну понятно что при скажем при веке интернета это конечно надо зайти в интернет и вот в любом поисковике вы набиваете в ней железобетон и понятно что вот это все выскакивает ну чтобы не грузилось, я уже как бы вот нашел этот вот сайт этого института почему я как бы обращаюсь к этому институту и к этому сайту ну во первых то что скажу я как производитель до да, этого полистирол бетона скажем это одно вы скажете да, каждый кулик кувалит свое болото. Так вот я как бы вас обращаю не к производителям, а к первоисточнику. То есть первоисточник у нас является э, в ней железобетон. Вот у него есть сайт и есть тут у нас раздел, статьи, и публикации. Посмотрите, вот если туда провалиться, вот то сразу же смотрите первое же Издание, первая публикация, строительство, новые технологии, новое оборудование. Книга о полистиролбетоне. Я сейчас немножко себя увеличу и покажу вам эту книгу. Вот, смотрите, вот она. Вот она называется, так и называется, полистиролбетон. Вот она вот такая толстая, имеет 500 страниц. И вот начиная с 90-х годов, все исследования, которые были сделаны по полистирол-бетону, они все в этой книге я вот этим хочу подчеркнуть и сказать о том что полистиролбетон он создан не в подворотне по системе там кулибин скажем да а в недрах вот этого института и обратите внимание автор рахманов от кто это да сейчас я примерно примерно а точно подчитаю тоже это рахманов виктор алексеевич Крупный ученый, организатор науки в области строительного, строительного материала введения, конструкций, технологий бетона и железобетона. Более 50 лет проработавший в строительной отрасли. Автор около 400 научных трудов, в том числе 115 патентов. Кавалер Ордена Почета, ряда медалей и общественных наград. Заслуженный строитель Российской Федерации, заслуженный изобретатель Российской Федерации – почетный строитель России. Ну и тут много-много-много еще чего. Ну а самое главное, значит, Виктор Алексеевич является профессором, членом, корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук. Ну дальше я тоже не буду читать, тут регалий еще их много. Вот как бы вот это ученый, который занимается вот непосредственно полистиролбетоном. Ну и не только, я так понимаю, полистиролбетоном, но он вот вот этой книгой, вот этими статьями, да, ну, сейчас я опять себе немножко уменьшу. Ага, он подчеркивает, что особенно в последнее время, вот в 17-18 году, много выходит вот статей. То есть, ну, вот в бетоне, вот дальше, если, я надеюсь, вы видите, да, мой курсов. энергоэффективный материал 21 века. Я думаю, что это вот не просто слова, к ним надо просто прислушаться и посмотреть, что они там пишут. Опыт производства полистирол-бетонных изделий, оптимизированная расчетная модель полистиролбетона. Вот эта статья, она для производителей. И я хочу, скажем, заказчиков, проектантов обратить внимание именно на то, как производители производят этот полистиролбетон, Потому что зачастую мы точно знаем, что для достижения, скажем, плотности, прочности применяют... В изготовлении полистирол-бетона обыкновенный песок. Это не есть хорошо. Да, прочность, плотность вы достигнете, скажем, производители, да, а вот теплопроводность, она пострадает. А полистирол полистирол-бетоне все гармонично должно быть, то есть и теплопроводность, и прочность, и плотность, и звукоизоляция и так далее. То есть это все должно быть, вот, как бы, соответствовать тем маркам, которые есть. То есть вы марку достигаете, там, скажем, марку 600, а теплопроводность, она не соответствует непонятно, как и что. То есть, вот это не есть хорошо. Я почему как бы на это застрял внимание, что получив, скажем, такой раствор, полистирол, или изделие, да, то вот может произойти обратный эффект. То есть, получив не очень хороший материал, многие, наверное, будут потом отказываться. Не есть хорошо, поэтому смотрите, кто производит, как производит. И потом принимайте решение по, скажем, приобретению того или другого, вот у того или другого производителя, скажем так. Ну, по, тут понятно. Дальше смотрите, теплоэффективные, ограждающие конструкции. Но это тоже вопрос проектантам, строителям, потому что у нас, скажем, в Екатеринбурге и на Урале применяют ограждающие конструкции в виде, скажем газобетонно-автоклавную и так далее. А вот про полистирол-бетон почему-то никак не вспоминают. Ну, может, просто не дошли еще. Потому что, применив, скажем, другие материалы, вы обязательно попадете на многослойные решения. Потому что, чтобы достичь, скажем, тех требований по теплопроводности и так далее, вам обязательно нужно будет эти материалы утеплять. Применяя полистирол-бетон, ну, понятно, что определенную толщину, да, там, скажем, стены – то можно решить эту проблему, не прибегая к многослойным решениям. И я точно знаю, что строители уже как бы к этому обращаются. И мы были на совещаниях, скажем, и там строители об этом тоже заостряли внимание на то, чтобы применяли именно однородные материалы, чтобы избавиться от этих многослойков. А эти многослойки, они везде. То есть это стены, это полы когда надо звукоизолировать, утеплять. Вот сплошь и рядом огромное количество. А зачем, когда можно обойтись, скажем, только полистирол и достичь тех же результатов? А при утеплении кровель, особенно, скажем, вот у нас же есть огромнейшие заводы, да, это ЗИК, это Новотробный, Перуальский и так далее, подобные заводы, где просто сотни тысяч, наверное, километров этих квадратных площадей по кровле они до сих пор как вот утеплялись мягким утеплителем. И через каждые 4-5-6 лет они меняются постоянно. Почему? Потому что э, накапливается в них влага. И все, и приходится эти утеплители по новой все убирать. То есть заезжая с одной стороны завода, дойдя до конца, э, эти строители обратно возвращаются. То есть клондайк, конечно. Ну, но это же нехорошо. Э, как бы... Вот на... Проектанты, обратите на это внимание, что можно утеплять кругли только одним полистиролбетоном и все. И применив полистиролбетон, вы применяете раз и навсегда. То есть это камень, но при этом он легкий и теплый. Вот как-то так. Но и еще, значит, вот обращаясь на сайт этого института, есть внизу здесь в подвале Производство изделий из полистирол -бетона. Если вот туда провалиться, то вы попадаете вот на интересный раздел. Вот тут как раз для застройщика за и проектировщика Походите по этому. Ну, я вот сейчас покажу, скажем, вот технические решения. Они в общем доступе. И все эти технические решения вы можете скачать. Ну вот, скажем, как по кладке, так и по всем этим остальным делам. Вот, скажем, по тем же ограждающим конструкциям. Ведь не обязательно эти ограждающие конструкции, скажем, делать именно из стеновых блоков, там или еще как. Я точно знаю, что в Краснодарском крае, в Новосибирске применяют в качестве ограждающих, скажем, утепляют просто раствором полистевого бетона, между, как в колодцевой кладке, скажем. Заводы заезжают просто на этот обед и там, пока строится дом, этот завод постоянно им подает и утепляет между кирпичами, скажем, да, кирпич снаружи, кирпич внутри. Но ну это я так схематично говорю, и утепляет полистирол, бетон, просто раствором. Это удобно, не надо никакой кладки, ничего, ни клея. Пожалуйста, это же можно, можно, но у нас эта технология не применяется. Обратите на это внимание. Вот, а дальше здесь есть технические решения полностью для утепления покрытий, для утепления чердачных перекрытий, утепления перекрытий над холодным подвалом и так далее. То есть, ну, мы не будем это все разбирать. Я думаю, что вы это сами все а, и посмотрите. вот. Ну, двигаемся дальше. Теперь, что мы, скажем, предлагаем, как производители. Ну, я сегодня расскажу только про раствор, как мы его применяем. Да? Ну, раствор для полистиролбетона применяется, скажем, в квартирах для стяжки пола. Опускаем мы готовый раствор в таких вот небольших мешках. По 15-20 килограмм – это очень удобно. А, так как раствор легкий, то доставлять можно обыкновенной газелью, скажем. А, может она взять 3-4 куба и увезти, правда, недалеко, где-то 70-80 километров. Почему? Так как живучесть этого раствора всего 3-4 часа. Но для дальних расстояний мы разработали... А, Линейку сухих смесей, там вот в видео это было сказано, да, в принципе, зайдя к нам на сайт, вы это тоже можете посмотреть и все там увидеть. Вармарокс для утепления, он битформ для стяжки пола и локрафт для прочных, скажем, конструктивных решений. Чем хорош эти сухие смеси? Ну, тем, что, в общем-то, можно приготовить раствор полистиролбетона в домашних условиях. Достаточно добавить только воды, больше ничего не делать. Исследовать четко по инструкции, которые там вложены в этот мешок. И все. Там должно быть определенное количество воды. Не более того. Вот, для стяжки там, ну вот как-то вот так вот все применяется. А для стяжки пола в частных домах, но в коттеджах, на каких-то крупных объектах. Там, где небольшое количество, но опять же можно вот так привести. Можно также привести, скажем, на миксерах, да. Но зачастую мы применяем мобильную станцию. Она у нас вот такая. Имеется, значит, у нас здесь смеситель, где замешивается раствор, и насос. Привозится вот это оборудование, привозится сырье, рабочие. Единственное, что для этой мобильной станции нужно электричество в 380 вольт и хорошая подача воды. И вот такой раствор мы изготавливаем свежий, неважно на каком расстоянии от завода находимся, все это привезли и там вот подаем, скажем, раствор от 8 до 12 метров кубических в час. Был у нас рекорд, мы делали за день около 90 кубов. Но это не просто тяжеловато а так 60 70 в принципе это вот легко подаем на высоту где-то около 6 около 20 метров но ну, я подавал вот максимум на седьмой этаж вот и в длину около 80 метров но этого в принципе для крупных объектов достаточно вот так скажем с помощью мобильной станции вот такие Крупные стяжки пола можно делать. Вот такие у нас стяжки пола получаются, интересные. А вот это утепление крови. Вот то, что я говорил, скажем, для больших объектов, да, заводов, то можно вот применять вот таким образом. Потом, когда это все застынет, это будет твердым камнем. Вот. Вот такая кровля тоже огромная. А вот это крупные объекты, которые мы вот изготавливали, ну, не мы изготавливали, мы подавали, мы, завод-изготовитель раствора полистирол-бетона, мы подавали, они уже там изготавливали. Это утепление паркинга на Макаровском э, жилом комплексе, ну, наверное, знает кто-нибудь, да? Вот, подавали достаточно много, достаточно эффективно и хорошо. И судя, в общем-то, по 2018 году, заинтересованность в она растет, но вот хотелось бы, чтобы с увеличением вот этой заинтересованности не было вот каких-то обратных оттоков, что вот разочарование, скажем, в применении этого полистиролбетона, поэтому вот хорошо бы нам встречаться как бы в виде вебинаров почаще и вот разговаривать на эту тему. Почему? Ну просто зачастую как бы знаю о материале, да, но вот применяю, к сожалению, не всегда правильно. Причем это касается не только, скажем, строителей, но и проектировщиков. И у меня примеры таких, скажем, проектов, где я вот принимал участие, да, со своей мобильной станции, они есть. Вот, скажем, первая ошибка, ну я не знаю, может быть, это не ошибка. Только не обижайтесь, но вот я как бы сейчас обращаюсь к проектантом тому, как вот видел объекты, когда толщина заливки стяжки пола достигала 30-20 миллиметров. Вот для чего полистирол бетон применяют вот таким слоем, но сверху потом, я точно знаю, что будут закладывать уже 50, а то и 100 миллиметров цемента песчаной стяжки. С какой целью брался полистирол бетон, непонятно. То есть для утепления или так, может быть, по какой-то другой причине, я не знаю. Может быть, просто для галочки, что вот применялся полистиролбетон, да. Но, видимо, до конца вот не, не было какой-то надежды на полистирол потому что об нем мало что известно и мало что знают. Но теперь, вот, в общем-то, вооружившись, скажем, этой книге, кстати, эту книгу можно приобрести и заказать на этом сайте. Стоимость ее всего 1000 рублей. Вот как-то так. Если у вас какие-то затруднения будут с приобретением, ну звоните нам, мы вам поможем в этом. А ошибка строителей самих. Но я понимаю, что у строителей всегда сроки. И вот, скажем, вот на таком объекте, когда, да, видите, тут огромная площадь заливается, а, вот, понятно, что сроки поджимают, и буквально на следующий день после заливки начинают ходить по этому раствору, по этой стяжке толпой. Ну, вот и есть хорошо. Во-первых, полистирол-бетон – это все-таки не бетон. Бетон действительно на следующий день может встать, и по нему можно ходить, и ничего ему не будет. Здесь он тоже встает, но он мягкий еще. Почему мягкий? Просто в составе в нем не только полистирол, но и в самом вот каркасе да, бетоном там присутствуют еще шарики воздушные. То есть это воздухововлечение там все-таки есть, то есть не просто чистый бетон. И понятно, что он вот такой каркасный выходит. Каркас очень, скажем, тонкий получается. И когда он до конца не застывает, то понятно, что вы его проминаете. И вот разрушив этот каркас, вы, все, он уже не восстановится. И он будет вот такой мягкий. И поэтому, в общем-то, наверное, есть такие моменты, когда нам говорят о том, о чем, почему мягкий, так вы дайте ему застынуть. То есть он должен набрать прочность. Я понимаю, что полную прочность он набирает через 28 дней, но нужно хотя бы 2-3 дня дать, вот высохнуть хорошо этому раствору, да, и тогда уже можно по нему ходить. И то я бы рекомендовал, в общем-то, если есть такая необходимость, вот ходить там толпой, да, ну, закиньте трапы, пусть по трапам ходят. Понимаю, что там, кроме тех, кто делает стяжку, есть еще другие рабочие, которые занимаются другими моментами, вот. И вот как-то так, отнеситесь по и... внимательнее к этой проблеме дальше следующая проблема вот э, то что я вам вот говорил о том что кроме тех кто делает стяжку есть еще другие рабочие скажем те которые штукатурят стены там делают потолки и так далее так вот в одном в одной из школе где мы делали стяжку пола это новая школа строилась заливали стяжку до того когда не были еще отштукатурены стены то есть мы сделали стяжку а потом пошли рабочие, которые начали делать штукатурку. прям по свежему этому полистиролу бетону. Ну и просто сердце крови обливается, когда вот так вот. Почему не наоборот? Вначале сделать э, стены, а уже потом в последнюю очередь сделать чашку. И закатать потом еще и равнителя. Что в принципе и было э, запланировано. Да? То есть все порядочку. То есть тут вот надо быть внимательным в этом отношении. Вот как-то так. Ну, в общем-то, я как бы закончил. Я все вам рассказал о тех ошибках, которые происходят. О правильном применении, я так понимаю, ну, что слушать производителя. Да, мы, конечно, много чего можем сказать, но правильно будет вот обратиться к первоисточнику. Ну, также... Наверняка они могут разработать какие-то другие технологии, которые вам понадобятся, скажем. Вот недавно к нам обращались с тем, что можно ли применять полистирол-бетон в сейсмически опасных районах. Так вот, оказывается, есть какое-то издание, перечень этих материалов, где легкие бетоны попадают, а особо легких, там ни слова не сказано, а полистирол-бетон как раз особи, относится к особо легким бетонам. Ну и все, значит, автоматически он не попадает. Хотя полистиролбетон, он как раз гораздо сейсмостойкий, чем, скажем, те же легкие бетоны. Почему? По одной простой причине, что там он имеет свойство работать на изгиб. Вот такие дела. Ну что, я как бы закончил. Жду от вас вопросов, постараюсь на них ответить. Ага. Вот, а от скольки метров кубических везет станцию? Ну, смотрите, по опыту, по опыту, хорошо бы, конечно, для станции, ну, метров кубических, там, скажем, 20 кубических метров. Потому что все, что меньше, стоимость, скажем, она возрастает. Потому что работа манипуляторов, рабочих и так далее, она вот ложится как раз на кубические метры. И чем больше кубов, тем раствор получается дешевле. Вот и все. Ну, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Еще какие-то есть вопросы? Пишите, не стесняйтесь. Ага, вот, фиброволокно улучшает характеристики полистиролбетона. Совершенно верно. Да, но он, опять же, и увеличивает себестоимость. Но, в принципе, да. Причем фибра волокно, оно не только улучшает характеристики, но еще и уменьшает... Как правильно сказать? Уменьшает... Усадочные моменты, уменьшает усадочные моменты. Вот единственный минус, наверное, полистирол-бетона это как раз вот в усадочных моментах. Потому что влага из полистирол-бетона выходит годами. То есть тот дом, построенный, который, скажем, вот в этом году из свежего блока, да, желательно дождаться года и потом только делать отделку. потому что усадочные моменты они будут. Вот это единственный минус. Хотя это тоже можно избежать, скажем, если. Заранее закупить эти блоки, оставить их у себя, пускай они полгода посохнут, и потом их уже применять. Скажем, вот для стяжки пола, ну вот это уже вариант не проходит, поэтому да, действительно, если где-то какие-то есть ответственные объекты, то можно применить фиброболокно, в принципе, мы это делаем, пожалуйста. Ну, вот Леонид активно задавал вопросы. Кто-нибудь еще задайте вопрос. Я вижу, к нам еще кто-то в конце добавился. Ну, я вот намеренно как бы не сказал о псевдоученых, которых очень много, скажем, в интернете, которые сплошь и рядом говорят о том, что полистирол бетон запрещен в Европе. Ну вот это такая чушь. Вот Они бы хотя бы один документ показали, скажем, по вредности этого материала. Ведь этого же нет. Если целый институт занимается этим материалом, неужели они это все не проверили? Конечно, проверили. И, конечно, в Европе это все проверено. Мало того, я был на одном из сайтов германских, где они производят полистирол бетон, они свой материал называются экологически чистым материалом, абсолютно. Вот, может быть, перевод мне как-то не так сделал, но тем не менее, вот именно так звучит, экологически чистый материал. Мы так не называем, мы называем его безопасным для здоровья человека. И вот эта безопасность, она подтверждена документально, гигиеническими сертификатами и так далее. А вот псевдоученых, скажем так, или я не знаю, деятели некоторых, у них этих документов нет. Сколько бы мы у них не спрашивали, ни разу. Шума много, а вот из ничего абсолютно. И чтобы как-то вам это доказать, что в Европе это применяют, я хочу вам показать еще одно видео. Посмотрите, пожалуйста, это видео как раз с Европы. Стирухапид КБС la manière la plus simple et la plus rapide de combler des inégalités tout en isolant la surface. Lors de rénovation, on dispose généralement les conduites de ventilation et les lignes électriques dans le sol brut. Avec cette façon de procéder, que l'on rencontre aussi de plus en plus dans les nouvelles constructions, il est presque impossible de garantir une égalisation appropriée de la hauteur avec des plaques d'isolation découpées. Styro-Rapide KBS débloque la situation. Styro-Rapide KBS est un granulat d'égalisation léger, composé de chutes de polystyrène expansées et d'un ciment spécial qui peut très rapidement être mis en place. De la même manière que pour d'autres produits de KBS, le styro -rapide KBS est également mélangé directement sur le chantier à l'aide du mix mobile, puis transporté par un tuyau sur la surface de pose. Pour pouvoir transporter le granulat mélangé et légèrement humide sur la surface de pose, nous utilisons un injecteur à air comprimé spécialement développé à cet effet. Il permet un transport régulier et ininterrompu du granulat. Ainsi, des quantités allant jusqu'à 10 m3 à l'heure de styro-rapide KBS sont possibles. Le granulat est réparti, puis légèrement compressé avec une pelle par tapotement. Lorsque l'épaisseur souhaitée est atteinte, la surface est aplanie à l'aide d'une barre de répartition. Des inégalités allant jusqu'à 20 cm peuvent être compensées rapidement, simplement et sans cavité, sans qu'il faille découper péniblement des plaques d'isolation. Après quelques jours déjà, le granulat peut être revêtu d'une feuille PE ou d'une isolation appropriée pour être ensuite recouvert d'une chape. Le système de livraison et de malaxage KBS ne nécessite pas d'emballage, quel que soit leur type. Ces derniers n'ont donc pas besoin d'être produits et encore moins éliminés. De plus, il n'existe pas de quantité résiduelle. Le matériau non utilisé reste dans le véhicule mix-mobile et peut être employé sur le prochain chantier. L'infrastructure moderne de KBS et la formation continue de ces spécialistes garantissent qu'une fois les méthodes de malaxage définies, la qualité de chaque lot sera à la fois constante et irréprochable. Я думаю, нет у нас. Будут объемы, то понятно, что мы будем закупать такие машины. И, пожалуйста, тоже предоставлять вам такие услуги, скажем, по подаче. Почему нет? Хотя, в принципе, и та мобильная станция, которая у нас сейчас имеется, она тоже в ближайшее время будет модернизироваться, уходить в ручной труд. И мы будем достаточно много этого раствора делать за один а такая машина, скажем, она немного берет. Я думаю, что кубов 20 не более этого. Вот как-то так. Есть еще какие-то вопросы? Ну что, тогда я буду заканчивать наш вебинар. Спасибо огромное, что посетили, что послушали. Надеюсь, я кому-то какое-то открытие сделал надеюсь на это а может быть нет судя вот вопросов нет совсем я так понимаю но все все знают все все понимают спасибо за лайки я смотрю делают. заходите к нам на сайт заходите на youtube канал там достаточно всевозможных роликов смотрите изучайте задавайте нам вопросы до новых встреч до свидания.